Разберем мы сегодня реле давления РД-4,25 УКЛ-4. Посмотрим, что в нем есть. Mm-mm. -hmm. Ну что, в принципе, у нас здесь получается разъем посеребренный и один переключатель. Сейчас разберем, посмотрим, что. Есть. Переключатель Мп двадцать один ноль один ноль четыре. Вот смотрим. Один подвижный контакт, и два небольших неподвижных контакта. В принципе, блестит. Может даже что-то в нем содержанием палладия есть. Это надо проверять. Потом ну, остается. Кусок латуни, ой, латуни алюминия или дюраля. И вилка с посеребренными контактами.